Всем доброго времени суток! На протяжении 30 дней в январе 2021 года я каждый день вставал в 7 утра и сейчас расскажу вам о том, как это проходило и каких результатов я добился. Мое мнение, что в каждом челлендже, в каждом испытании, в каждом выходе из зоны комфорта должен быть какой-то смысл. Вставать в 7 утра, в принципе, несложно. Бывало, что и раньше я вставал в 7, 7.30 утра и даже приучил себя к подобному режиму. Это было действительно несложно, но я заметил, что крайне продуктивно. Ранним утром, после пробуждения и некоторых утренних процедур, моя работоспособность действительно была на высоком уровне. И я использовал это для монтажа роликов или обработки фоток. Мои постоянные подписчики знают, что у меня есть основная работа. Я работаю по найму, за зарплату и, как большинство простых людей, шпарю каждый день к 9 утра на свое рабочее место. И обычно уже после возвращения с работы не хочется абсолютно ничего не делать. Хочется... Валяться на диване, залипать в контакте, либо играть в игрушки. Поэтому ранние подъемы и работа над творческим контентом по утрам стала для меня действительно спасением. Но в какой-то момент грянул ковид, самоизоляция, удаленка, и я распрощался со своим режимом полностью. Вся эта самоизоляционная канитель просто расслабила меня и напрочь лишила чувства самодисциплины. Я прекрасно помню, как в 2020 году я ложился спать в час, в час 30, а вставал где-то в 10-11. В и это не очень-то хорошо. Несмотря на большую творческую продуктивность в 2020 году, к концу года я заметил, что силы мои, мягко говоря, в упадке. Поэтому я решил изменить стратегию и продумать какой-то новый режим работы. Итак, с 1 января 2021 года я начал свой эксперимент, который, кстати, выбрали мои подписчики в Инсте. Заходите, подписывайтесь, именно там вы можете голосовать, какой челлендж я буду выполнять в следующем месяце. 1 января, 7 часов утра, и я отправился погулять. Казалось бы, сумасшедшая идея, поэтому почему бы и нет? Первые дни челленджа были адаптации к новому режиму. Я практически ничем не занимался после подъема. В основном смотрел какие-то развивающие видосы с ютуба прямо в своей постели. Активно работать над своим контентом, над новыми проектами я начал где-то с третьего дня. И уже с пятого дня заметил серьезный прирост в продуктивности. С шестого дня вставать стало гораздо легче. Шестой день моего эксперимента... Вставать по утрам уже гораздо легче, и я просыпаюсь ну где-то за 15-20 за минут до звонка будильника. А сейчас уже 3 часа дня, идем в храм покупать рождественские подарочки для родных. Часто я стал уже самостоятельно пробуждаться незадолго до звонка будильника. Важная вещь, которую я приметил при выполнении своего челленджа, это то, что ранние подъемы дисциплинируют тебя и в других областях. То есть это не только сон и подъемы по расписанию, но также и спорт, медитация, чтение книг, еда. Второй день подряд просыпаюсь посреди ночи и тупо долго не могу заснуть. Переживаю из-за того, что скоро вставать и на самом деле от этого становится только хуже. Ну а сейчас я полетел на съемку. Как обычно проходил мой процесс пробуждения? Как только я просыпался после звонка будильника, единственной мыслью, которая возникала у меня в голове в первые секунды, было «Нафига мне это надо?» Первые секунды после пробуждения тебе хочется поспать еще, ну хотя бы 5 минуточек. Но ты сжимаешь свою волю в кулак и поднимаешься. Далее следует утренняя рутина или ритуал. И это крайне важная и необходимая процедура, которая позволяет тебе войти в рабочий режим. Просто вставать рано и сразу же приступать к делам, это на самом деле крайне малоэффективно и просто тяжело. Где-то на середине своего челленджа я столкнулся с новой трудностью. Прокрастинация. Это когда вместо полезных дел твои шаловливые ручки тянутся к смартфону и к соцсетям. Из-за этого я хоть и вставал в 7, но начинал свои дела только в 11. В тот момент моя продуктивность фактически упала до изначального уровня. И таким образом сам челлендж терял свой смысл. Поэтому я все-таки постарался взять себя в руки и возобновить работу по утрам. Привет, дорогие друзья, 17 января, 17 день моего челленджа. Чувствую себя отлично и сейчас немного запахался, потому что спешу в кино. Несмотря на то, что было тяжело, я рад, что на протяжении всех 30 дней ни разу не сорвался. Хотя, скажу честно, я и пытался четырить. Через полтора-два часа после своего раннего пробуждения и незначительных утренних дел я пытался доспать. Но давайте договоримся о том, что это не считается, потому что мне все равно уже не удавалось заснуть, и я возвращался к своим делам. Теперь, когда я закончил свой челлендж, я уже не буду вставать так рано. Я решил, что мое оптимальное время для утреннего подъема это примерно 7.45 утра, поставил будильник на это время и теперь буду подниматься только так. И причем будильник я поставил только на будние дни. В выходные все-таки я хочу поспать подольше. И знаете в чем самая офигенная вещь? А в том, что после челленджа по подъемам в 7 утра вставать в 7.45 мне будет действительно легко. Дорогой зритель, пиши в комментариях, в какое время встаешь ты. Ну и насколько для тебя это легко или сложно. Также обязательно подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал. Ну и не забудь подписаться на мой инстаграм. Там ты увидишь крутой визуальчик. Ставь лайк под этим видосом. Всего тебе хорошего, пока-пока и оставайся на позитиве.